Привет! Сегодня я расскажу о крутом ошейнике для собак с AliExpress всего за 4 доллара. Наверняка вы бы хотели, чтобы у вашего любимого питомца был свой личный персонализированный ошейник с выгравированным именем любимца и контактным телефоном хозяина. Теперь на AliExpress можно заказать такой ошейник. Доступно три цвета синий, черный, красный и три размера S, M и L. Гравировка входит в стоимость товара. Небольшой размер подойдет и для кошек. Идеально подходит для маленьких собак и кошек, таких как чихуахуа, шнауцер, ши йоркширский терьер, лабрадор, бульдог, бультерьер. Ссылку на ошейник оставлю в описании под этим видео. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.